можно совместить приятное с полезным, нужно заморочиться после того, как ты изучишь эту тему, у тебя возникает мысль, надо бы каждую неделю, у меня, по-моему, бзик на эти… и тогда твой уровень жизни очень сильно изменится. Привет, чудесные! Меня зовут Алена Ивона и в этом видео я расскажу вам с чего же начать саморазвиваться. Итак, самое важное, в чем следует всем нам начать развиваться, это в такой категории, в такой области нашей жизни, как здоровье. Для начала нам нужно вылечить то, что нас беспокоит. Например, у тебя болит спина, у тебя часто болит голова и так далее. Сходи к врачу пусть он сделает необходимые для тебя анализы и вылечит и избавит тебя от этой проблемы потому что э, постоянные мысли о том что у тебя что-то болит приносят тебе беспокойство беспокойство в свою очередь может принести стресс в твою жизнь, поэтому нужно максимально быстро, максимально качественно и надолго избавиться от каких-либо болячек, травм. Следующее, что следует сделать, принести в свою жизнь физические нагрузки, каждодневные, особенно если у тебя сидячая работа. Старайся двигаться как можно больше, поднимайся пешком, если это не выше пятого этажа. Входи 10 тысяч шагов в день, делай по утрам зарядку, занимайся йогой, бегай по утрам, сейчас прекрасная погода на улице и если у тебя не хватает времени на то, чтобы погулять, можно совместить приятное с полезным, побегать и погулять. И следующее, что следует сделать и над чем стоит поработать в области здоровья, это твое питание. Нужно заморочиться записывать, как ты питаешься в течение дня. Изучить статьи на тему того, как следует питаться сбалансированно. Чтобы у тебя было определенное количество углеводов, определенное количество белков и жиров. После того, как ты изучишь эту тему, продолжить заморочиться, записывать свое питание в приложении, например, и уже с новыми знаниями корректировать свое существующее питание. Именно тогда ты поймешь, как правильно питаться, и в скором времени, где-то через неделю, через полторы, тебе уже не нужно будет ничего записывать, ты будешь интуитивно понимать, что тебе следует вечером съесть огромную тарелку макарон. Сосисками или мясо с овощами. Следующую область, на которую следует обратить внимание в саморазвитии, это твои рутинные дела. Те дела, которые ты делаешь каждую неделю, через день, через два и так далее. Нужно сделать так, чтобы эти рутинные дела выполнялись всегда максимально качественно, всегда выполнялись регулярно и своевременно. Например, если ты убрался в квартире и восхищаешься тем, что у тебя квартира такая чистая и прекрасная, и у тебя возникает мысль, надо бы каждую неделю так убираться, это не так сложно. Запомни эту мысль, запиши ее, зафиксируй, наклейте стикеры на эту тему. И в следующий раз через неделю как штык встал и убрался. Именно так э, выполняет свою временность и так во всех делах. Если ты готовишь, то готовишь это всегда в одно и то же время, когда у тебя заканчивается еда, делаешь это максимально качественно, вытираешь столы, делаешь это максимально качественно, читаешь книгу, делаешь это максимально осознанно, все делаешь так, как если бы на тебя была наведена камера и снимали бы сериал о том, какая у тебя идеальная жизнь. Вот именно так и живи. И если ты достигнешь этого уровня, то считай, что твои рутинные дела достигли пика своего саморазвития и можно внедрять что-то новенькое. Следующее, начало чем стоит поработать для саморазвития, это над своими привычками. У меня, по-моему, бзик на эти привычки. Я постоянно снимаю видео на эту тему, потому что привычки занимают чуть ли не 90 процентов времени нашей жизни и поэтому нужно им уделять огромное количество внимания проанализируй какие привычки тебе вредят проанализируй каких привычек тебе не хватает потом либо удали вредные привычки либо дополни их полезными как я говорила об этом в предыдущем видео оставлю здесь ссылку и тогда твой уровень жизни очень сильно изменится. Кстати, если ты не знаешь, какие привычки тебе следует внедрить, я пока, по-моему, не снимала видео на эту тему. Смысл в том, что есть огромное количество видео, какие привычки есть у успешных людей и как они влияют на нашу жизнь. Поэтому можешь посмотреть такие видео и внедрить часть этих привычек в себе в жизнь. Ну и следующая область в саморазвитии, уже довольно сложная, но возможная, это область мышления. Постарайся саморазвиваться и в мышлении тоже. Тренируй свое мышление, если ты часто критикуешь кого-то, то перенастрой свое мышление и старайся как можно чаще искать э, хорошие качества в людях. Если ты часто грустишь, то найди способы сделать себя максимально быстро в нейтральном или в хорошем настроении и практикуй эти упражнения. И на самом деле эта область э, очень сложная и в то же время простая, потому что Мышление изменить довольно тяжело, но в то же время никаких особых усилий физических тебе выполнять не надо, просто идешь по дороге и придумываешь для себя какие-то упражнения, тренируешься, развлекаешь себя всеми возможными способами, чтобы было не скучно добираться до дома или до работы. И это все. Лично я развиваюсь именно в этих областях. Мне этого пока вот так достаточно. Еще параллельно ютубчик, конечно. Спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Заходите еще на мой канал, а лучше подписывайтесь. Пока!